Что съесть на завтрак, чтобы похудеть? 5 самых удачных завтраков. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Самое главное правило идеальной фигуры – завтракать каждое утро, даже если очень торопитесь. Не стоит верить тем, кто говорит, что до 12 часов можно позволить себе все, что угодно. Что съесть на завтрак, чтобы похудеть? Прежде всего старайтесь, чтобы в утреннее меню было как можно меньше простых углеводов. Теплый круассан и ароматный сладкий кофе – это, безусловно, очень приятно, но после такой еды вы захотите есть уже через час. Во-вторых, в идеальном завтраке должны быть и белки, и сложные углеводы, и клетчатка. В-третьих, учитесь соблюдать баланс. Если порция окажется слишком маленькой, то вы будете до самого обеда кусочничать, а если завтрак будет слишком плотным, тяжесть в желудке и лень вам обеспечена. Вывод Оптимальный завтрак – это сочетание белков, сложных углеводов и клетчатки, а его пищевая ценность не должна превышать 500 ккал. Итак. 5 самых удачных завтраков Овсянка, фрукты, орехи Овсянка обеспечит ваш организм сложными углеводами. Фрукты дадут клетчатку, а орехи – растительный белок, который легко усваивается и надолго гарантирует чувство сытости. Сварите 2 столовые ложки каши на воде или молоке, добавьте 50 грамм свежих или замороженных ягод и 1 столовую ложку дробленого фундука или миндаля. Омлет, овощи, зерновой хлеб. Омлет достаточно калорийное блюдо, поэтому, чтобы сделать его более легким, а заодно более полезным, добавьте овощей. Идеальные ингредиенты это помидоры, сладкий перец, шпинат, свежие или замороженный зелень. А вот сыр в омлет добавлять не стоит, если, конечно же, вы действительно собираетесь сбросить вес. Творог, фрукты. 150 грамм нежирного творога, половина стакана любых нарезанных фруктов. Это практически идеальный завтрак, который вы успеете приготовить, даже если очень не торопитесь. Легкий белок, кальций, витамины и минералы с самого дадут вам заряд бодрости. Хлеб, индейка, овощи. Сэндвич – еще одно классическое утреннее блюдо. Чтобы оно оказалось полезным, соблюдайте всего три важных правила. Во-первых, отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу. Во-вторых, от колбасы или ветчины откажитесь в пользу мяса птицы. Подойдет грудка курицы или индейки. В-третьих, добавьте зеленых листовых овощей. Калорий у них совсем немного, поэтому объем порции может быть достаточно большим ягоды йогурт злаки смешайте в тарелке 50 несладких овсяных и кукурузных хлопьев 50 миллиграмм натурального йогурта и 50 грамм любых свежих или замороженных ягод легкий и вкусный завтрак который идеально подойдет для тех кто хочет иметь красивую фигуру на этом все надеюсь вам пригодятся мои советы по приготовлению завтраков подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии Мне важно знать ваше мнение делитесь с друзьями этим видео и всего хорошего худеть на здоровье.